Всем привет дорогие друзья и это начало карточки души до испытания с рандомами я чуть-чуть забыл включить запись но в общем мы начинаем поджимать э, противников в общем хочу сказать что это испытание довольно таки сложное я его уже прошел э, на другом аккаунте но здесь э, я прохожу на видео с рандомами постараюсь для вас забрать э, как можно больше побед и показать как играется с рандомами, в принципе, насколько это сложно. Ага, Эдгар, конечно, размечтался прыгать на нас. Ну, в общем, если вам понравится, обязательно должен выпуск вам понравиться. Закидывайте лайкосик и подписывайтесь на канал. Вот. Так, я забираю здесь Еву, в общем-то. Поджимаем здесь команду с 8 банками. Что-то я здесь попадаю очень под большую град пули, я просто в шоке. Небольшом. Мой брок пытается под подожмать их, я тоже вижу, что у них лоу хп. Не хочу тратить последний гаджет, ведь Я знаю, что у Фрэнка есть гаджет на урон. Мне здесь очень плохо. И плюсом ко всему Эдгар залетает. А сверху еще и крыса сидит на Байроне. елки палки Да, первое испытание достаточно легкое. Особенно движение нет такого прям в конце матча. Все довольно-таки легко. Просто. и Как-то... Так, забираю Байрона. И забирают Эдгра. Все, это топ-2. Мы забираем победочку. Для испытаний, но не для шеда конечно же. Забираем боксик. Оттуда, конечно же, нам ничего не падает. Вот этот, этот аккаунт Мэйтвинг. Так что вот такие вот дела. Полетели сразу же ко второй карточке В общем, чтобы пройти это испытание, вам необходимо брать, я вам скажу, тир-лист, так сказать, Персонажи, которые реально здесь подходят. Карл, Джанет. Это просто два метовых бравлера, которые здесь все сносят. Почистую. А, потом гриф, там Брок. А, гриф, брок. Возможно, б Да, возможно, Бе. Ну и Пайпер. А, типа вот на этой карте. На следующей карте. Практически то же самое можно сделать. На следующий, на следующий. Эти персонажи, которых я назвал, они действительно похожи. Очень, ну, да, реально они имеют свою специфику. сейвиться очень хорошо. И по итогу, когда вас поджимают, например, вы улетаете либо на гаджете на Карли, либо на Джанет гаджете. Гриф просто очень сильный дамажер, поэтому к нему особенно не хотят лезть. А Брок тоже свой, свой гаджет имеет, он может подлететь. У Пайпер тоже отталкивающий гаджет. В общем, выбирайте персонажей, которые э, отталкивают других, либо как-то сейвятся более-менее. Если чудом попадаю по двоим. В общем, дожимая ту команду, команду, которая внизу меня поджимала, в принципе... И это последний бол остался, и мы забираем победочку. Представляете? Ну, достаточно легкие первые катки. В общем, полетели после открытия боксика сразу же к следующим картам. Ну что ж, погнали. 10 из 10. Я по-прежнему на карли, потому что этот персонаж здесь везде имбовый. Слушайте, а давайте пройдем фул испытание только на Карли. Ну, ладно, давай затемимся Потому что здесь такая дичь творится в конце, что без тиммейтов не справится. Улетаем. О, какая же ты. Собирают сразу же Эль Прима. Надеюсь, наша наша тема не подведет нас и мы, блин, хорошо тема, тема с Джанет и Пока. Не, не, не, не, не, не, мы на нас бузили. Так что давайте отлетать. Минус. Зачем тебе эти баночки? Остается же нет. На нее еще метеорит падает. Тот самый Прима, капец. Куда я иду? А что меня задамажило? Мне интересно. А, это пуля. Ладно, окей. Это мои тиммейты. <laughs> Я думаю, сейчас меня закрыт просто, буквально. Так, надо поджимать переднюю команду, потому что она реально что-то много о себе возомнила. Хорошо. Ой, какая хорошая команда с нами затимилась. Не крысит, ничего не делает. Можем просто победочку ей отдать. Прям, прям повезло, так повезло. Реально очень хорошо получилось. Найс. Погнали следующую вторую каточку. Фух. Пока что идем без поражений. Это очень сильно радует. Сейчас, я сказал, без поражений. Мне в команду кидают гея. Который играет на Мортисе. Вот вам и... Ой-ой-ой-ой! Ладно. Я постараюсь забрать баночку. Это что было, бея? Это было биа. Морси, походу, там кайфует. А что там? Кто в центре? Динамат мне не нравится. У него стан есть. И это очень плохо. Ой, Дина. Хорош. Сейчас надо забрать вот эту вот вышели. Опасненько. А как он попадает? Фух. Ну что, ребятки. Доигрались. Я чуть не, не отлетел. Хорошо, топ 3 А как умер мой Мортис? Его закресила или что? Хорошо, что надо забирать Эмс. В общем. Хорошо. Да, давай ее забираем. В общем, не важно. Даже топ-2 нам все равно нужен. Фух. Забираем четвертую победу. Классненько. Ребятки, у нас очень хорошо получается. И следующая карта Дрифт в Дюнах. Пожалуй, здесь очень много броков, мне кажется, будет. Много Ев, много всяких вот этих персонажей. И я даже не знаю, кого лучше взять. Буквально давайте оставим Карла. Потому что мы с самого начала договорились, что мы будем играть только за Карла в этом испытании. Хоть это не особо и, так сказать, Сильно. У нас в тиммейтах седьмой бот за спайка. Очень красивый скинчик. В принципе, мне кажется, он душа доверен, и можно с ним как-то выиграть. Забирает банки. Просто ломаем с двух тычек. Я особо лезть не буду, потому что здесь кусты, и там, понятное дело, непонятно, что происходит. Понятное дело, непонятно. Кто-то вот я завернул. Сверху что-то, какой-то движ происходит, в общем. Надо попробовать забрать. Я не могу сказать моему спайку подойти ко мне. <свист> <свист> вот это автоатака. Я ее забираю. Ой, я хотел нас этого Дина. У него 8 банок. Если уль у него кинет, у него ульта наверное на урон. Тут просто сразу ГГ. Но пока что нормально. Пять банок я просто профукал. Какой же я лох. Эмс внизу еще. Я пока не буду лезть. Давай посидим. Что мне тут? Макс. Я могу за залететь на нее и забрать спокойненько. Не, зря ты это сделал, чувачок. У нас тут справа люди. Да лучше справа. Это просто жесть. Нас забирают сразу же. Я сделал просто... Это моя вина. Сделал ошибку. Просто дурацкую сделал ошибку. Я, я на автоатаке нажал на гаджет. Так бы я забрал бы этого динамайка и мы бы выиграли. О, с нами Гриф. Хороший персонаж. Сразу помощник Лу на помощь идет. что мы забираем. Nice. Минус. А, да почему? Просто на последней секунде. Как же это мне бесит? же ты меня бесит просто на последней секунде вот когда нас поджимают это никогда не работает выбираем баночки Не, мы с ними затимились, мы с ними затимились. нормально не полезны надеюсь хорошо можно громо по принципе забрать попробовать Найс. Nice, минус, дурачок. Нам остается забрать ту команду, которая на Макс играет. Не, братишка, ты у меня никуда не уйдешь. В принципе, можно забирать этих людей, и мы забираем топ-2. Как же нам первой катке не повезло за счет моей ошибки, но, в принципе, это довольно-таки Неважно, у нас еще остается три жизни. Надеюсь, мы заберем пинсик. Потому что два боксика это такое себе. А вот пинсик это уже, это уже история. Кстати, насчет истории. Я помню, здесь играл раньше. Тут просто было миллиард. Миллиард воронов, миллиард проков. Всяких таких типов, которые издалека настреливают. Поджимают вечно. Еще здесь мета была. Хорошо это вообще... Так, я фармлю баночку. Мой тиммейт там с кем-то дерется. Дизлайк показываешь? Осуждаю. Тиммейты вообще какие-то странные попадаются. Так как она попадает? Это сопля. Да что он делает, этот дурачок? Типа вообще не хилится. Сейчас просто откиснет. Я не понимаю, что он делает. Просто не понимаю, что он делает. Блять, ну, ну это реально, типа, это тиммейт мои. Короче, мне фикси себе, я просто захожу и убиваю его. Да, убиваю, конечно, конечно. Мне кажется, он не доживет просто банально. Или доживет. Он убивает команду и забивает топ-2, что? Даже с этим тиммейтом мы что-то можем сделать. Я какую-то ерунду, охене, делаю, в общем-то, неважно. просто с ума сойти. Мы забираем эту карту и давайте просто полетим сразу же в третьем. Давайте посмотрим сначала, каких нам тиммейтов дают. 24 тысячи. Харюшка. 19. 25. Гей. 1200 кубков. Я в шоке. Ну, давайте сразу полетим в следующую каточку. Ну что ж, ребятки, полетели сразу же к точке зрения, это новая карта, и здесь можно было бы юзать уже других бойцов, так-то иди налево. Здесь реально грифы используют, это, это достаточно хорошо. Ой, здесь еще две баночки. Вообще здесь используют э, Вольтов, очень много динамайков, ну и мортис, возможно, против них берут. И плюсом ко всему Джанет здесь тоже заходит очень хорошо. <laughs> у меня только такой пинтик. Не, у, у меня Better Doms. А, нет, у меня такого пинтика здесь. <laughs> На другом аккаунте проходил, поэтому... что то не видать никого. О, Фэнк. <laughs> Минус Фэнк. А, здесь Макс. А здесь Ворон. Чего он делает? Никоглай. Никоглай! кто знает его? Пишите в комментариях. Почему а мой гриф стоит? Я тут один стою, таранюсь с темой целый. Моему тиммейту вообще до фени получается. Ой, неужели он начинает помогать? Не, братишки. Давай-давай-давай. Найс. Давай, давай. Nice. Забираем команду. И топ-2. Что происходит? Они просто умерли как-то. Мы тут короли просто. Изи, изи каточка Обалдеть, как же у нас хорошо идет Просто невероятно И спрейчик Тут уже доступен спрейчик У нас только одно поражение С ума сойти, полетели сразу же Обалдеть К восьмой игре Но за это должны быть точно Лайк поставить, с рандомами пройти До седьмого места, это реально очень сложно Кто бы что не говорил так снизу уже есть же нет Мортис отхватывает люлей я так понял банк от слова совсем нет обалдеть как он достал тут что-то фуфил какой-то со мной гс гм гг 16 Молодец. Морси берешь. Чисто по карте по всей бегать. Может, это работает. Ну, я, честно говоря, даже не вижу смысла идти куда-то, потому что мне нужен спрейчик. Не хочу проигрывать. тур ту ту, -ту, -ту. Белус. Три команды. Ой, ой, что сейчас произошло? Объясните мне, пожалуйста. Просто меня толкнул Гейл. Это что за? не хотел на него залететь, в итоге на меня Гил просто толкнулся ультой. Может, что-то двигаться начал. Я думаю... Тара хороша. У нее гаджет. Нет, тут бессмысленно тараниться Тип сидит в стек просто. В общем, я проиграл. Че-то я тупо сделал, конечно. Майтары гаджетов нет, чтобы зацелиться. Ладно. В общем, 5 топ-3. Да, обрадовался я только что... Потому что здесь легко идет. И по итогу мы сливаем тут же сразу две катки. Ну, я, собственно, с этим ничего не могу поделать. Я, конечно, мог. Да, я ну вот, а моя вина здесь. Я просто полетел на Карла, думал, быстренько его заберу, поэтому отлетел в лобби. И... Да. Ой, справа баночка, кстати. Кстати говоря, всегда чекайте, что справа вверху, слева вверху внизу, на краях, углах всегда есть баночки. Всегда. Но даже если не будет, но вы все равно проверяйте, Лучше уж одна баночка, чем ничего. Окей, давай посемь здесь. В принципе, надеюсь, здесь не будет динамайк, который застанет на стаю, встану на краешек. Восьмую победу очень достаточно ли... сложно сделать. Мы могли бы это сделать с Мартисом, но по итогу не повезло, просто не повезло Что там происходит Напишите, что вы там, прошли испытания или нет Мне вот интересно И насколько побед И насколько побед вы прошли испытание вчерашнее одиночное ШД. Скоро у нас испытания в 3 на 3. Так что, если хотите, я могу записать с вами видосик. делает джонет я просто не понимаю <свист> просто топ-1 что это за ерунда капец как мы забрали И мы получаем новый спрейчик разблокирован давайте сразу его поставим ой не туда нажимаю. Ну, он сразу поставился. У меня мало спречиков, в принципе. Ну что ж, ребятки, остается последняя карта. Это королевский прием. Здесь Карл тоже заходит. Сразу же запускаемся в каточку. И самое главное, это нам, ну, особо бузить ни на кого не надо. Главное баночки собрать и уже будет хорошо. Со мной Дина 64. В чем проблема? злой. Иди, на, иди наверх, баночку там забери. У тебя такой спрейчик, а у меня тоже такой Кстати, что это такое внизу? Мне интересно. Я хочу подра его. Это ну, понятно череп, коронка и дымок. А что это такое внизу? Челюсть или что? Типа челюсти выпали? Зубы выпали. Ой-ой-ой! Только вылез сразу же дали по щам. Сыр раскрывает какой. у меня позиция просто самая худшая. Давай я заберу баночки. Ага, собрал. сверху команда ну что ты творишь мы же затимились прэнк стоит со своим гаджетом пытается забатить кого-то тут он хилится. Эти снизу пытаются нас достать, дурачки. Какой же гриф просто. Стоп, подождите, у нас. Че это такое забрать? У нас получается остается последняя игра и одно поражение. Что за Брок? Какой же ты красавчик? Динашдет четыре, хоть не четыреста. Мы занимаем топ-2 каким-то чудом. Полетели сразу же. Ой-ой-ой, как же нам повезло. Ой, я думал, что это Дина опять. Нет, это дед инсайт. Может сокращенный Дина. Нет, банок вообще нет. Сейчас мы заберем. А, не заберем. Уходит сразу, по тапкам дают. Бесит. Здесь банок нет, и там, и тут. Капец вообще. Чай иду, иду, иду. Не умирай только. Живой там вообще? Да, что-то поджимает. Не, зачем? Да, круто сделка конечно Ладно, есть вот такие стороны. давайте. Давайте позарим Нет, тут вообще без вариантов. Просто четыре команды. Сверху, справа, снизу. Замечательно. Я даже не знаю, стоит ли покупать ради одного испытания. А давайте купим. Что, нам 9 геймов жалко, что ли? Ни разу. Погнали. Мы заберем это испытание на все... Все карты просто заберем. Ой, со мной Мортис. Да, сказал я. Мы просто сливаем следующую карту. Ой, хорош, Мортис, просто лучший. И мы забираем этих тиммейтов. Найс. тимеров Или мы тиммеры? Мы тиммеры. Полетели четыре баночки, это очень хорошо. Просто супер. А, даже не знаю, кого лучше поджимать. Ой-ой-ой-ой. Ну что это? Идите... Просто в очко. Кейдау, и просто. Блин. Просто вытягивает. Откуда у него уже ульта? Мини-эрик. Ютуб. Это ютубер какой-то. Получается, два ютубера в одном видео, она найс. стоит. Вот эту падаль надо просто высекать отсюда. И сюда ты еще и дистанцию держит. Да-да-да, я сейчас сломаю, брат. Что реально надо было... Надо было их поджимать просто. Вообще слишком умные, ребятки. Что ты ульту показываешь? Ты можешь меня затягивать, у нас Мортис. У меня Мортис здесь 9-го. 9 баночный. Мой что много урона. же пенсии есть. Как, они, как, как это хилится зараза бесконечно? Ой, -ой, ой хорош. Живи, живи, брат. Хорош. Я подцеплю. И это топ-1 с Мортисом. Я думаю, это достойно лайка. И подписочки на канал. Мы еще как более... Подписывайтесь на этого, забывающего этого, так сказать. Новый спрей. В смысле? Не понял. Это два спрея! обалдеть ребята это типа два спрея для тиммейтов а я в шоке Какое... я даже не увидел что это реально два два спрея в одном испытании я в шоке мини эрик ничего ну что ж, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем удачки и всем пока.